Друзья, приветствую! С вами снова я, Ирина Рябцева. Я все еще в санатории, и мы с вами продолжаем разговор о нашем бизнесе, о тех возможностях, которые он дарит каждому из нас. И о лучших путях осуществления своих целей и о том, как лучше этот бизнес начать, если вы еще не знаете, что делать вначале. Знаете, как в старых добрых русских сказках герой попадает на распутье, и его ждет три пути. Да, направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь. И вот выбрать нужно какую-то одну дорогу, потому что расстроиться невозможно, и пойти сразу по всем невозможно. Вот так же примерно и у нас. Вы можете выбрать путь самостоятельных решений, путь самостоятельных осознаний и идти по этому пути. Возможно, этот путь когда-нибудь вас приведет к успеху. Но он будет трудным матернистом, потому что вы точно не знаете, куда вы идете. Вы точно не знаете маршрутного листа. И вам никто в этом пути не может помочь. Да, вы покупаете тренинги. Каждый тренинг вас продвигает на какой-то шажок. Каждая найденная в интернете статья расширяет ваши горизонты. Но у вас нет системы, которая поможет вам быстро и качественно добиться успеха. Второй путь – это путь, который прошла я, он тоже нелегок, но его прелесть в том, что здесь у вас есть тренер или команда тренеров, которая в любую минуту вам подскажет, что делать и как делать. Это путь, я бы сказала, для таких терпеливых, настойчивых и целеустремленных людей, которые не боятся трудностей, каких-то технических, технических каких-то моментов в освоении этого нелегкого пути. Но он, в общем-то, осуществим. И третий путь, который есть в нашей виртуальной школе, это путь, на мой взгляд, самый классный, самый интересный, потому что это путь автоматизации под ключ, так называемый. Что это такое? Это в течение двух недель вам соберут работающую, готовую систему, отдадут ее и плюс к этому научат ее пользоваться и будут еще контролировать вас достаточно долгое время, чтобы вы не свернули с выбранного пути. выбор за вами и внизу под этим видео все эти три пути будут обозначены сигнальными кнопочками, нажав на которые вы сможете для себя выбрать ту дорогу, которая вам кажется, для вас наиболее оптимальное – настоящее время. К этому мне хочется еще добавить, что какой бы путь вы ни выбрали, всегда есть возможность перейти на ступеньку выше. То ли это будет начало самостоятельное, то ли будет это начало под руководством тренерской команды, ну и завершающий этап – это базовая автоматизация под ключ. Желаю вам всем удачи, процветания, оптимизма и успехов. С вами была Ирина Рябцева.